Друзья, что бы ни случилось, какие бы люди вам не встретились и как бы больно они вам не делали, никогда не становитесь хуже, чем вы есть на самом деле. Находите новые причины двигаться вперед. Находите все желания жить и улыбаться. Общайтесь с людьми, Бойтесь новых знакомств, пробуйте необычное, интересное. Дорожите теми, кто вас поддерживает. Двигайтесь, вдохновляйтесь, смейтесь. Сохраняйте свет в глазах, оставайтесь живыми, оставайтесь собой.